Вы готовы увидеть кое-что супер вирусное? Сейчас я вам покажу! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас ждут вирусные лайфхаки для красоты! Это офигенно! Но перед тем, как мы начнем, как всегда, отчет удачи! Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк этому видео, вам на этой неделе несказанно повезет! Итак, считаем! 3, 2, 1, 0! Все те, кто поставил лайки и удача, отправляются к вам! Ну а мы начинаем! Покраска. Покраска. Такая техника. Интересная. Что это? Как-то так. Вау. А, -а, а. Вау. Я хочу себе так. Очень, очень, очень хочу. Какая маленькая-маленькая щеточка. Это, скорее всего, ламинирование ресниц. Вот она потом их вот так вот вот помоет, а они у нее так и будут стоять. Капец, как с такими ногтями ходить? Ладно, ходить можно, ты же не на руках ходишь. Но блин, как себя не убить ими? Вот это другой вопрос. А -а -а -а -а. У того, кто делает вот такой вот грим, должно быть много средств хороших для снятия макияжа. Потому что это все нужно смыть У нее даже не совсем все смылось Еще немножко розовые, розовое лицо Да, потом сделать масочку Сделать роликовый массаж Она выглядела сейчас как супергерой Крем Это маска Сколько всего, блин А я просто беру, умываюсь, но ношу такая крем И иду спать Надо все купить надо все купить. Или не надо? Достаточно посмотреть это видео, и все будет нормально. Не обязательно ничего покупать. Все вот так вот передастся. Ой, брекеты, ненавижу их, боже. Чертовы брекеты, а. Какая конструкция, блин. А, это паутинка была. Это для... Это для... Того, чтобы на твоей голове был ежик. Какие глазища. Ой, какой блеск. Ну почему не показали, что это за блеск? Мне так нравится вот такой блеск. О, сейчас будет татуха. Татуха под цвет макияжа. Давайте, пожалуйста. Хоть бы она вся перевелась. Пожалуйста. Блин, а я когда перевожу татуировки, у меня, блин, губка есть. И весь пол потом мокрый. Вау! Офигенска. Офигенска. Так красиво, какой макияж и вообще все супер. Я обожаю, когда тени, они прям до бровей вот так вот. Растушеваны. Шик -шик -шик -шик. Это очень круто. Так. Так, так, так. Что-то немножечко ноготь сломанный справа, и почему он такой черный? Черный-черный-черный ноготь. Его просто тупо спилили, отрубили и сделали заново. Черный-черный ноготь был, теперь черный-черный ноготь. Понимаете, да? Все черное. А это не... О, -о, о, какие стильные получились. Что там написано? Fire, что-то там. Drawing. Что-то на эльфийском, по-любому. Это что? Это для бровей. Да. Как аккуратненько. Но зачем такое количество... Такое количество... Маскировщика. Его же видно. Смотрите, филлер в нос. Давайте покажите, что было хотя бы, потому что так на ускоренной съемке непонятно. Ты даже не плакала, милая? Ой, нравится? Слава богу. А вот чуть-чуть плакала, отчасти, наверное. Женщины должны плакать только отчасти. Все, конец, точка. Я сегодня такая смешная, не знаю почему. Вон как было, как стало, ну... И так, и так хорошо было, мне кажется, или нет? Нифига себе! Нифига себе, блин, конструкция полностью, все зубы вставные. Интересно, это удобно? Думаю, нет. Это стандартная аргинатная маска, которая очень приятная, она теплая такая, как будто тебе на лицо. одеялка накладывают, такое тепленькое. Так, хорошо в ней, так, хорошо! А потом снимают, и кожа как будто такая... Пах! Дышит. Красные губы свои ты напомадила. Очень красивый цвет. И сверху блеском. Ну, чтобы прям лаково-лаково было. вау как красиво вот меня больше всего пугает депиляция воском на бровях конечно это быстро конечно это круто но одно неровное движение и ты просто выдираешь себе случайно несколько бровей смываем все это боже я помню как я раньше клеила ресницы вот это вот все я делала ох это такой геморрой чтобы собраться на видео блин тратилось очень много времени Красиво, но длинно. Какое правильное лицо у нее. Ничего лишнего, ей вообще не надо краситься. С такими бровями и цветом глаз ей реально достаточно добавить румян. И посмотрите на эту идеальную кожу. Какие бывают вообще. Что это за зубы? Это люминиры? Да, скорее всего. А, все понял. Понял. Ровно. Ну или не особо ровно. Кстати, они не очень ровные, как ни странно. А вы помните этот макияж, который Добровей? Он такой красивый, капец. Вау! Вот это да. Настоящие ромашки под ногтями. О, даже пацаны. Это не пацан. Это пацан или не пацан? Пацан или не пацан? Слышь, пацан. Или, может, не пацан? Пацан. Ой -ой -ой, ой ой ой ой ой ой Как мы модничаем. Нюдовые. Давайте нюдовые. Персиковые оттенки. Как он выглядит? Вау, фантастика. Я так понимаю, что это не матовая, я надеюсь. почему это так красиво. А, а зачем красный туда? А зачем туда красный? Мне не очень нравится, что помада матовая, потому что это уже все. Ща блески в тренде. Но смотрится красиво. Это красиво снято, но на полгубы я не вижу вверх. Ма-мачка. Кто-нибудь объяснит мне, что произошло? Скорее всего, до этого была какая-то процедура. Но как можно сделать такое со своим лицом даже ради какого-то результата? Ходить какой-то. Это понятно, что это все пройдет, но я бы не смогла ходить с таким лицом. М -м -м, вряд ли шарик поможет умыться нормально. О, такие патчи у меня были. В принципе, ничем не отличаются от любых других патчей. А вот эта тема. Когда ты наносишь маску, сделать массаж. Снимаем. Готово. Пикси. Вау, розовая эссенция. Это так красиво. Лицо сияет. Какое потрясающее лицо, какая кожа. Мы берем, делаем вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И чуть-чуть растушевываем. Все это делается специальной палочкой, что сокращает, наверное.. Процедуру. Боже, я сегодня шальная слегка, потому что у меня на канал входит 11 видео, и как бы вы должны понимать. О, если вы их все не смотрите, очень обидно. 11, мать твою! Какая красивая! Сердечки понаставила. Добавила того, сего... 5-го десяти... Это такой то нак. А, это хайлайтер. Хорошо. М -м -м. Я тоже, кстати, блесками для губ крашу себе веки. Она и так была потрясная. Сейчас тоже потрясная. Она потрясная, она потрясная. Красотка. Вот такое у нас сегодня было видео, ребят. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока!